Давайте еще раз в этом уроке я подведу итог, какие же ключевые точки для торговли внутри дня. Мы сейчас говорим о внутри торговли внутри дня, в частности о скальпинге. То есть, чем короче сделки, тем больше ближе подходит это определение под скальпинг. Торговли, которые я рассматривал, они подразумевают иногда и не очень быстрые сделки, и не очень много сделок внутри дня. Но мы будем все это относить к скальпингу, потому что всегда никогда невозможно провести четкую границу. между. Вот это скальпинг, это уже активной торговли интрадей Очень похоже этим это может быть. Классификация может быть разная, и это не принципиально для нас. Итак, какие уровни являются важными и ключевыми? Уровни зоны поддержки и сопротивления. Эти уровни, которые вы наносите до начала торгов. То есть уровни желательно до начала, до открытия торгов, все уже нанести. В течение дня возможно дополнительное нанесение уровней поддержки и сопротивления, если они появляются. Это первое. Следующий уровень тренда я не очень люблю, потому что, я уже говорил, допускает некую субъективность при нанесении. Если достаточно долго идет тренд, то все трейдеры его постепенно нарисуют по-разному. Кто-то выше, кто-то ниже. И чем дальше уровень тренда мы продолжаем вправо, тем больше может быть отклонение от изначальной точки. И очень сложно по тренду ориентироваться. Потому что мы пришли к уровню тренда и видим на каком-то уровне тренд. От него отскочили, когда мы возвращаемся к тренду, уже этот уровень тренда на, другом, на другой цене находится, потому что он наклонный. Следующие ключевые точки это границы каналов. Каналы могут быть как горизонтальные, то есть состоять из зон поддержки, уровней поддержки и сопротивления, и каналы могут быть наклонные. Это могут быть, это могут быть и конверты, границы каналов могут образовывать, и Боллинджер может образовывать границы каналов. Различные индикаторы могут их тоже рисовать. Важные точки еще минимум и максимум вчерашнего дня. То есть, вот минимум и максимум вчерашнего дня – это те точки, те уровни важные, которые трейдеры помнят на следующий день обязательно. Следующий – минимум и максимум вечерней сессии. Иногда вот эти уровни, они тоже имеют ключевое значение, потому что, ну, это рынок, эта сессия особенная. То есть, не все бумаги торгуются в этот момент. То есть, какие-то бумаги у нас сейчас открыты для фондовой секции, вечерняя торговли, для каких-то нет. Там для нефти, например, вечерние сессии – это копирование западных сделок, когда наш рынок закрыт, но при этом зарубежные рынки все торгуются. То есть на них тоже, на эти точки надо обращать внимание. Минимум и максимум сегодняшнего дня. Это тоже важные уровни, особенно если этот уровень уже сформировался. То есть если максимум сегодняшнего дня, и это есть локальный максимум или минимум сегодняшнего и сделки около этих ключевых точек, их совершать проще – и вот эти входы на этих ключевых точках, они могут быть надежнее и лучше торговать именно вот от этих ключевых точек. Когда вы входите в сделку около этих ключевых точек, вероятность вашего профита увеличивается, и поэтому нужно делать именно так. Искать эти точки и торговать, стараться торговать около них. Не значит, что вы не можете войти в середине зоны, в середине канала, но там вероятность вашего профита может быть 50 на 50. А нужно допускать некий перевес в сторону срабатывания профита, чем в сторону срабатывания стопа. Ну, вот я взял пример минутного графика. Здесь у меня я нанес несколько ключевых точек. Образовался хай дня. И вот наша зеленая линия. Это уровень сопротивления. Перед нами Сбербанк. Небольшой торговый диапазон я вырезал графика. И давайте важность еще нанести сюда добавить индикатор объема. Давайте добавим индикатор объема, потому что индикатор объема имеет важное значение. И сейчас я еще объясню почему. Индикатор объема это показатель важности уровня. Вот смотрите, хай дня. Вот относительно вот этой точки хай дня мы проводим уровень зеленый, это уровень сопротивления. Обратите внимание, что в этой точке был достаточно высокий уровень объема. Значит в этой точке поучаствовало в движении и в формировании этого уровня поучаствовал больше трейдеров. И надежность этого уровня увеличивается. Далее в течение дня образовалось два локальных максимума и это уже, уже мощный уровень сопротивления, еще один сформировался. После того, как мы первый локальный максимум здесь сформировался, когда в точке 1 сформировался локальный еще один максимум, мы проводим уровень сопротивления. Вторая точка, в которой мы этот максимум, этот уровень протестировали, усиливает его э, надежность. От этого уровня с большей вероятностью будет в следующий раз хорошее сильное движение. Следующие две точки это лоу, которые сформировались на вечерней сессии. Они образуют еще один уровень. Вот он был уровнем поддержки. В какой-то точке его чуть-чуть прокололи, протестировали. И здесь вот по нескольким точкам можно еще нарисовать локальный восходящий тренд. видите, что при пробое вот этого тренда пошло очень хорошее движение вниз. Небольшой откат. И продолжение этого движения вниз. Что мы еще видим? Мы видим, что здесь две синих линии образовали некий канал. Также и вход, например, и вход в середине этого канала гораздо менее эффективен, чем вход на границах этого канала. То есть желтая линия это не лучшие точки для входа. А вот на границах канала будет более интересная точка входа. Вот здесь вот мы пробиваем нижнюю границу этого канала. И видите, дальше идет опять же очень хорошее движение вниз. То есть от уровней начинается движение. И вот эти все уровни, их надо видеть, их надо уметь строить. Для этого помогает технический анализ. Если кто слабо разбирается в техническом анализе, рекомендую бесплатный курс «Секреты технического анализа». Есть он на канале YouTube. Обязательно посмотрите, потому что теханализ скальпер тоже должен знать на пятерку. Можно наносить много линий, можно мало линий. Я считаю, что, ну, во-первых, я люблю горизонтальные линии, во-вторых, считаю, что слишком перегруз тоже плохо. Ну вот в этой точке, давайте обозначим точку 3, точка 3, здесь тоже по ней можно провести локальный уровень и тоже вполне возможно, что в дальнейшем этот уровень сыграет. Потому что, если мы посмотрим, тоже хороший очень объем в этой точке. Ну здесь объем не в этой точке, объем здесь на падении пошел хороший. С чем это связано? Ну, нужно смотреть, что происходило в этот момент там, в стакане, с чем связано движение. Ну, часто движение возникает вот от каких-то уровней, уровней. Оно может быть в любом направлении. И если мы около уровня находимся, то нам не важно, куда мы пойдем, вверх или вниз. Движение от уровня всегда более активное происходит, чем внутри уровня. Самый главный вывод из данного урока – особое внимание уделять торговле около ключевых точек. Спасибо за внимание.